Вот же ж засада. Я же сказал тебе не подходить. Хорошо. Пятое правило жизни Шиноби. Никогда не вступай в схватку с тем, чего не понимаешь. Сбежать? Вдвоем или самому? Цел? Да, этот остров опасен. Бежим отсюда. Успокойся. Будь хладнокровна. Нас окружили. Достаточно. Габимару! Техника. Огненный монах. Мысли сейчас не нужны. Убивай все, чтобы выжить, дабы вырваться из мира убийств. Убивай и все. Ситуация уже совсем не та, что была лишь несколько часов назад. Я словно покинула границы бренного мира. Неужели это райские кущи? Не обращай внимания на мелочи. Нет, это не Слабость. Просто убивай и все. Ты меня спас, ты что, их всех в одиночку перебил? Силён, пустой. Обалдеть. Кстати, я Юдзуриха, тоже ниндзя, как и ты. Когда тебе кто-то помог, обязательно скажи ему спасибо. Большое спасибо, что помогла. Ну а теперь, что тебе надо? Ну что-то сразу надо быть, а? Смотри, чудища рядом не осталось. Габи, ты всем воинам-воин. Габи, может, объединимся или? А то мне-то так страшно. Что? А... Ай! Больно, больно, больно, больно! Ты меня не обольстишь. Я знаю все фокусы Кунаитя. Да, да. Впрочем, про поработать вместе я всерьез. Да и в пятерм безопаснее, чем втроем. Почему с тобой двое саймонов? Изначально я был представлен к вероотступнику Макьо но эта девка обманула и убила его. Она злодейка, неведущая норм Бусидоа. Я посчитал, что одного палача мало, чтобы обуздать негодяйку. Поддался соблазну. Понятно. Генжи всегда был падок на женщин. Меня зовут Цента Айесамон Ямада. Именно я приставлен к ней. В общем, ну, конечно, было бы здорово отыскать поскорее эликсир. Но мчаться за ним, сломя голову, гиблая затея. Ну, если вы согласны работать вместе, нам мешать нет смысла. Ура! Люблю тебя, добивай! Я еще не согласился. Кунаичи доверия нет. Мы же не дети малые. Лучше будем вольны всегда предать. Я предлагаю использовать друг друга, пока можно. Или же что? Ты меня что, испугался? Милашка какой! Пожалуйста, Гоби! Мне от тебя нужна сила, а я взамен предоставлю знания. человек лица и бабочки. Они вечно вьются у монстров, при этом их чешуйки ядовиты и действуют как дурман. Зачем ты раскрываешь столько всего? У меня есть младшая сестренка. Ее мучает неизлечимый недуг. Поэтому я и пошла в шиноби зарабатывать. Эй, если лжешь, то давай коротко. Ой, так ты заметил, разве нужна какая-то причина, чтобы жаждать жить? У меня вот ничего нет. Я просто хочу жить и вернуться. Что еще надо? Только и всего. Еще один вопрос. М -м? Что ты на самом деле сделала с этим Маки и Мора? Тебя так тревожит. Чужая жизнь и смерть? Как бы не помер от любопытства. Впрочем, ладно. Сражаться вместе, но не помогать я готов. Ура! Габи, ты у меня лучший! Ты чего творишь-то? Я женатый человек. Опешила перед чудовищами, а затем плыла по течению. Я оттачивала мастерство меча. Какая же я бесполезная. Безболезная. Я прибыл спасти тебя, брат. Как будем бежать? Едва ли от нас так просто отстанут. Они что, живые, что ли? Ну, раз так, то и убить их можно. Никогда не мешкать. Вот в чем сила моего брата. Постараемся пройти между ними. Понял. Постараться сбежать – тоже вариант. Так. Именно поэтому... Мой брат силен. Грязные чудища! Все-таки против монстров и оружие нужно подобающее. Брат! У есть смертный грех. А что, если это все божество? Только мы попали не в рай, а наоборот в ад. Туда, где грешники несут наказание. Все будут казнены. <звы> как же задолбали вы. Грех то, грех все, куда не плюнь одни грехи. Да плевать мне! Это вы меня таковым нарекли. Все вы рабы жалкого правосудия. Чёрта с два вы будете указывать мне, как жить. Я собираюсь жить так, как сам захочу. Потому что я сам себе господин. Как и бог, я тоже себя сам. Мы поубиваем тут всех чудовищ и преступников. А там уже можно будет спокойно искать эликсир. Только Сёгану не понесем, а выпьем его сами. И тогда никто не сможет нас тронуть. Даже смерть будет бессильна.